Эта песня позднее была написана не на войне, а между войнами. Я три раза был, три залета в Афганистан. И Вот где-то, не помню когда, не то 87 не то 8 Но опять про вертолетчиков. Ну, можно назвать, она да, ну, без названия, но по желанию другу вертолетчику. На минуту закрою глаза, на минуту забуду дела, вновь посадочная полоса под капот вертолета легла, уходя в неизвестность и дым, мы не будем прощаться с тобою. Постарайся вернуться живым Из жестокого самого фуя Постарайся вернуться живым Из жестокого самого фуя Ты, конечно, не бог и не черт Нигде деньгам, ни к шелкам непривычный Ты обычный военный пилот Работяга войны необычный как бы горе не горбило плеч, Лишь упрямо мотрев поднешь головою, Постарайся надежду сберечь, Даже если беда за бедою, Постарайся надежду сберечь, Даже если беда за бедою, Все дороги приводят домой. Но по-прежнему будет казаться, Что еще не закончился бой. И с врагом предстоит рассчитаться, Ты вернешься и в жизнь иной, Окруженный теплом и любовью. Постарайся остаться собой, Не меняясь угоду злословью, Постарайся остаться собой. Угоду злослов, Заблестят на груди орденам, Руки женские вылечат душу, И останется эта война, где-то там за хребтом гендукуша, И останется память жива, Что дороже любого богатства, И великая степень родства боевое. Военное братство и великая степень родства. Боевое военное братство. На минуту закрою глаза, на минуту забуду дела. Вновь посадочная полоса под капот вертолета легла. Уходя в неизвестный сетым. Мы не будем прощаться с тобою, Постарайся вернуться живым Из жестокого самого боя, Постарайся вернуться живым Из жестокого самого боя. Я прошу на эту сцену, товарищ майор, Поднимись, пожалуйста. Ну сюда, поднимитесь. Поднимите. Можно вас спросить? Не ожидал такой встречи, конечно. Ну, Игорь уже говорил, мы с ним не виделись 32 года. Расстались в сентябре 83 -го года. В 83 году расстались мы с ним. Много... А он и он тоже не изменился. Я меня побольше, рожа поширяется. А сами такой же остался. Узнали сразу оба. Ну, конечно, мне Оля тут давно уже пыталась организовать эту встречу. Но сейчас, благодаря ей и Коле Комиссару, мы наконец-то встретили. Комиссар который вы знаете. С его бодрщинского каскада. Честь мы 1 января 83 года Командир рассказали, прямо из-за стола нас вытащил с моего дня рождения. И полетели, нужно было отвезти бойца в Кундуз. Трёхсотый был да, нужно было срочно. Да, нужно срочно было отвезти. И вот мы 1 января прямо из-за стола Самый трезвый были, да, а, <laughs> мы, отвезли а в Кундуз. Когда они уже вернулись. Да, там, они там, проснулись, вы где? Мы уже в Кундузе стою, побывали. Там, да, так что работы было много. не да, очень пожелаем, большой, большой благодарностью. Пожелаем майору. ВВС, заслуженному орденоносцу. Нет, он уходит. Он возвращается в Россию сюда. Спасибо большое. Да, да, да, да. Сюда. А нам люди нужны. Опытные, грамотные, воздушные бойцы. Судьба забросит. Всегда. А сейчас хочу домой. В России домой. Спасибо большое вам. А вот новогоднюю ночь, увольте 4 -го года войны. Ну, я... Они вернулись, когда вот э, Коля ним летал. Сашку повезли срочно, нужна была операция 300-й, раненый человек. И они были выписаны не так, как мы все остальные. Там же не было такого экстренного. А он полетел, он, как самый трезвый собопонный. И, коми... И комиссар с ним доставили. Погода была отвратительная на Новый год с 82 на 93 вообще. Летели низко, туман, черт что. Но долетели, доставили, человек остался жив. Не выпили, не а им, им предлагали там, в, в фундузе, в полку, вот там же весь полк стоит. они, нет, полетим обратно. Но мы уже с Юрой и с Васей, мы уже э, уползли, уехали после ночи. Но тем не менее песня получилась. Вот, вот это называется «Вас четвертого года войны». Вся эскадрилья гуляла, вот за исключением тех, кто спасал человека. Срочно. Слышен небесо, кружится снег над крышей затянутого облака полночный небосвод Звучит случайный вальс над модулем притихшим И под его напев уходит старый год Звучит случайный вальс под модулем притихшим, И под его напев уходит старый год, что было в том году дороги, да дороги да скрежет на зубах горячего песка, Да новые друзья, до да старые тревоги. Домины под ногой, до пули увезка. да новые друзья, до старые тревоги. Домины под ногой, до пули поиска. С гвоздя гитару снял усталый вертолетчик.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 Погрезим на его любимыми глазами, пожать ему нежных рук и шорохом рисуем. Пусть голос твой охрип, Но нету в фальши, кончающийся год не зарастет плёном. Играй, пилот, играй. О том, что будет дальше, а мы тебе сейчас тихонько подпоем. Играй, пилот, играй про то, что будет дальше, а мы тебе сейчас тихонько подпоем. Незнакомая ваша рука после тревог, спи городок, я услышал неводивальца, и сюда заглянул на часов. Хоть я с вами совсем не знаком, И далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова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 над модулем притихшим, и под его напев приходит Новый год. Звучит случайный вальс, над модулем притихшим, и под его мотив приходит Новый год.